Что делать, если мой бюджет ограничен? Это хороший вопрос. Перед началом работ мы просим указать примерный бюджет, чтобы дизайнер могла выбирать материалы, которые в дальнейшем вы сможете приобрести, чтобы проект оказался не только красивой картинкой, а был вполне реализуемым.